Вы смотрите канал «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой по бухгалтерскому сопровождению вашей компании или ИП. Хочу в этом видео поделиться с вами своим опытом, чтобы в дальнейшем вы смогли избежать многих серьезных проблем, которые у меня не раз возникали, и сэкономить свое время и нервы. Сейчас пойдет речь об облачном сервисе, который я использую уже более пяти лет. Небольшая такая предыстория. Я работаю бухгалтером дистанционно. Это никак не связано с коронавирусной инфекцией. Я начала работать значительно раньше. Когда я начала работать дома, я купила себе две лицензионные коробки. Программу 1С «Бухгалтерия» и программу 1С «Зарплата и управление». И установила эти программы на свой домашний компьютер. Начала потихоньку создавать базы и в них работать. Коробки эти были базовые версии. Какие есть недостатки и преимущества у базовых версий, сразу хочу сказать. Базовая версия стоит дешево посмотрите на сайте на официальном 1 sru сколько она стоит на сегодня я давно уже не интересовалась этим вопросом значит плюс то что она стоит дешево плюс то что ее можно бесплатно обновлять и Минус то, что это фактически такая одноразовая коробка, вы ее поставили на один компьютер, и если у вас вдруг что-то с компьютером произошло, программа привязывается к железу, и переустановить ее на другой компьютер вот – Раньше, когда я покупала коробку, это было возможно, но нужно было запрашивать дополнительную лицензию. А сейчас, мне кажется, что это даже невозможно. Вот она одноразовая. Но уточняйте это лучше при покупке, если будете пользоваться данной схемой. Итак, я остановилась на том, что начала создавать базы и в них работать. Баз со временем становилась все больше и больше. Для того, чтобы не остаться в одной части без работы, их нужно обязательно архивировать, создавать архивные копии своих баз. Причем, чем чаще вы делаете это, тем лучше. В, лучшем, в хорошем случае это нужно делать после каждого рабочего дня, если вы достаточный объем документов внесли в информационную базу. Кроме этого, их нужно еще периодически обновлять. Я думаю, вы с этим знакомы. Обновление – это достаточно такой долгий и нудный процесс. Это делается все вручную, и каждую базу нужно вручную обновлять. Обязательно обратите внимание на то, что если вы так работаете, то ваши архивы вы должны сохранять не на компьютер, а на какой-то съемный носитель. Это может быть или жесткий диск, или какая-то объемная флешка которую потом сразу не забудьте извлечь из компьютера. В итоге у меня стало уходить колоссальное количество времени на всю вот эту вот рутинную работу. То есть это обновление баз и архивирование баз. Кроме этого, это еще не все. У меня... На самом деле был не самый плохой компьютер, но со временем, через три года у меня программа 1С начала крайне медленно работать, крайне медленно открываться. Это стало жутко раздражать. Я стала еще на этом терять огромное количество времени на медленной работе. И вроде бы и Windows я чистила периодически, но все равно программа стала очень медленно работать. И с этой проблемой сталкиваются все я разговаривала с другими бухгалтерами, которые также работают дома. Тоже через какое-то время у них тоже программа начинает очень медленно открываться и тормозить. И в один прекрасный день произошло то, что бывает достаточно часто. Ко мне на компьютер попал вирус-шифровальщик, который начинает зашифровывать ваши файлы. Word, Excel, фото, база 1С. Причем он ведет себя... Так, что те файлы, которые вы чаще открываете, этот вирус начинает шифровать их в первую очередь. Еще хочу сказать, обратите внимание, что если у вас в компьютер вставлены какие-то флешки или жесткие диски, он будет шифровать и всю информацию на них. Вот почему я говорила, что обязательно после архивирования своих баз вынимать съемный носитель из компьютера. Это очень печальная ситуация, и что самое главное, что в этой ситуации вам никто не может помочь. Все отказались от, от этой работы, сказали, что этот вирус не лечится. Вам предлагается там оплатить на какой-то счет денег, и как будто вам придет какой-то секретный код, чтобы расшифровать ваши файлы. Ни в коем случае не платите никому никаких денег, потому что даже если вы их заплатите, никакого секретного кода вам мошенники не вышлют, вы просто потратите деньги напрасно. В этой ситуации я стала обращаться в лабораторию Касперского к доктору Веб. Вот, лаборатория доктора Веба мне помогла, они мне дали несколько дельных полезных советов сказали, какие, какими файлами на их сайте можно скачать и полечить компьютер. Да, что-то мне как-то помогло немного отчасти, но вирус он продолжает работу и причем если вы его не сразу обнаружили, вот каждый день, когда вы включаете компьютер, он вам зашифровывает все больше и больше файлов. В итоге как итог через неделю у вас просто не откроется уже ни один файл на компьютере что делается в такой ситуации в такой ситуации вы просто находите какого-то системного администратора или едете в какой-то сервисный центр и производится форматирование жесткого диска то есть полное уничтожение информации только так можно убить этот вирус никакого другого способа больше не существует это очень серьезно и если бы у меня не было такого случая ранее на работе, я бы тоже, может быть, как-то скептически относилась к этому и не так часто архивировала базу. Но так как у меня двумя годами ранее был точно такой же случай на работе, когда я еще работала в офисе, я это очень хорошо запомнила и запомнила последствия этого случая. Поэтому я теперь архивирую базы практически после каждой работы с какой-то из баз. После, после переустановки Windows а придется установить все программы повторно, придется установить 1С и восстановить все эти базы. Это хорошо, что если у вас это случилось на работе и вам в этом деле поможет какой-то системный администратор, который у вас есть. А если вы работаете дома, то вы останетесь со своей бедой наедине и придется вам со всем этим, этим справляться самостоятельно. После этого я стала постепенно переносить базы в облачный сервис. Что касается облачных сервисов, их на самом деле очень много. И, но не все дают хорошие условия, и не у всех есть хороший сервис. И самое главное – скорость работы. Некоторые облачные сервисы настолько перегружены, что там также мучительно долго становится работать, так, как и было на домашнем компьютере. Так как я испробовала уже разные облачные сервисы и от многих отказалась, в каком-то сервисе мы с одним бухгалтером делим этот сервис аккаунт на двоих, и еще я там продолжаю работать, но тоже планирую оттуда забрать свои базы, я хотела вас познакомить с лучшим сервисом на сегодняшний день, которым я уже пользуюсь более пяти лет. Ссылка на этот сервис будет сразу в описании под этим видео. Вы можете бесплатно попробовать этот сервис в течение 14 дней и принять решение. После того, как вы перешли по ссылке в описании под этим видео, вы попадаете на сайт компании облачного сервиса. Здесь вы можете или нажать на кнопку «Регистрация», и зарегистрироваться. Регистрация самая обычная, как и везде. Вам нужно указать имя, телефон и почту. На почту вам придет логин и пароль на вход уже в свой аккаунт. Попробовать 14 дней бесплатно. Тоже попадаем на это же окно, где необходимо осуществить регистрацию. Вот После того, как вы прошли регистрацию, на почту вам придет письмо следующего содержания поздравляем вы успешно зарегистрировали зарегистрировались в сервисе аренда 1с в облаке здесь будет логин и пароль вот это письмо обязательно куда-то себе скопируйте сохраните причем я советую это сделать в разные места потому что вот за пять лет работы я слава богу еще ни разу не теряла логин и пароль и не знаю, если вы вдруг потеряете, как, как это вообще возможно будет восстановить. Поэтому советую как бы продублировать это письмо и посохранять его в разных местах, чтобы не произошла потеря информации. А еще лучше возьмите его и сохраните, и распечатайте, и подшейте в какую-то папку с важными документами. Это вот мой такой хороший, добрый совет. И далее вы уже по логину и паролю... Будете заходить в свой аккаунт. Сейчас мы это и сделаем. Вставляем логин из письма копируем пароль и также его вставляем. И осуществляем вход. Первый вход в личный кабинет. Вход осуществили. И что здесь можно посмотреть? Ну прежде всего, это общая информация. Здесь вы можете, здесь есть уже автоматизированный сервис перенести базу. Также есть обещанный платеж, управление рассылками, выставление счета. Создать нового пользователя – это нужно, если вы в компании принимаете решение, что у вас одновременно этим сервисом будет пользоваться несколько человек. Например, у вас два бухгалтера и есть еще руководитель, который также будет заходить. Тогда вы можете создать трех пользователей, но это будет уже как бы подороже стоить стоимость услуг здесь пишется в месяц 1299 рублей но если вы будете оплачивать сразу за полгода или за год что я настоятельно рекомендую сделать то стоимость будет меньше я зайду потом в другой аккаунт, уже рабочий, и вы увидите, что стоимость там значительно меньше. Они предоставляют в этом случае 20 скидку. Даже если вы сразу за 3 месяца оплачиваете, вы уже получаете вот эту 20 скидку. Далее по меню пройдемся быстро «Мои базы». Здесь вы создаете базу. Сейчас мы попробуем создать чистую базу. В администрировании у нас... Вот и в, админи... а, то есть в базах вы просто видите созданные базы, а создавать базу нужно в администрировании. Или через общую информацию, через вот этот сервис загрузить базу со своего компьютера. 1С отчетность. Здесь вы... Если планируете подключить отчетность «Калугу Астрал непосредственно в программу, вы здесь добавляете название своей организации, заполняете все реквизиты организации и запрашиваете счет на оплату. Вам компания присылает счет на оплату, вы его оплачиваете. После чего проходите процедуру подключения отчетности. Дополнительные опции. Здесь вы можете посмотреть, что вы еще можете дополнительно подключить. Вот как раз сервис отчетность, сервис ИДО, электронный документооборот, сервис риски. Можно дополнительно подключить сервис ИТС, сервис ОФДА есть очень интересный сервис я им ни разу не пользовалась но хотелось бы конечно его попробовать пока не представилась возможность это автоматическое распознавание документов когда ваши сканированные документы вы сканируете стопкой документы и потом этот сервис сам их заносит в программу очень интересный сервис вот если вам если вы его пробовали, пожалуйста, пишите в комментариях к этому видео, насколько он хорош или у него есть какие-то недостатки. Было бы очень интересно послушать тех людей, кто уже пользуется этим сервисом. Кабинет сотрудника тоже сервис, чтобы обмениваться с сотрудником какими-то документами. Тоже я его еще не использовала. Ну, у нас мало сотрудников в компании, 1-3 человека, поэтому он для нас не очень актуален. Реквизиты и оплата. Здесь вы увидите все счета, все закрывающие документы. Покажу на примере уже действующего аккаунта. Аренда выделенного виртуального сервера еще доступна. Стать партнером. И вот самое важное, вот внизу кнопка «Техническая поддержка и консультации» хочу больше сказать об этом сервисе у них техподдержка вот наверху 24 дробь 7 24 часа в сутки 7 дней в неделю и это реально работает здесь вы создаете новые заявки заявки быстро обрабатываются и вам идет перезвон с линии техподдержки буквально в течение 2-4 часов если у вас вот прям какой-то срочный горячий вопрос вот вам прям не хотите ждать 2 часа 4 часа, набираете бесплатный номер 8800 и сразу решаете свой вопрос. То есть принимают заявку на этот номер и заявка, обработка вашей заявки будет еще быстрее. Тоже покажу на примере сейчас другого аккаунта рабочего вот эти вот заявки, которые уже в статусе обработаны и закрыты. Забыла сказать одну вещь. После первого входа в аккаунт вот здесь в разделе «Общая информация», вот это вы сделаете сразу первым делом, скачайте приложение «Доступ в 1С для Windows». Вы нажимаете на эту кнопочку, у вас скачивается приложение, вы указываете, куда его положить. Можете сразу положить его на рабочий стол – и вот на рабочем столе я сейчас покажу, у вас будет вот такое вот приложение, или это, или это, без разницы, вы его запускаете, и с этого приложения в дальнейшем вы входите в своей базы или в личный кабинет. Тут как бы два входа, они разделяются. Есть отдельный вход в личный кабинет, где вот вы производите различного рода настройки, заказываете дополнительные сервисы, счета на оплату и так далее. И второй вход. Вы заходите непосредственно на сам удаленный стол. Я сейчас чуть позже покажу. И работаете уже со своими информационными базами. Давайте попробуем сейчас... Попробую в режиме онлайн создать новую базу. Я этого никогда не делала, потому что все базы, я уже рассказывала, были на моем компьютере. Я просто осуществляла перенос баз, причем своими силами, благодаря вот этому их автоматизированному сервису. Естественно, при переносе баз вы должны иметь свежие, свежие архивные копии каждой из баз, чтобы осуществить этот перенос. Создадим базу. Файловая база. Далее. Создать базу из шаблона. Далее. И вот смотрите, здесь есть варианты, какую базу вы хотите создать. Посмотрите, какие здесь есть программы, бухгалтерия Prof. Но я сейчас выберу бухгалтерия Prof. Ну, давайте просто дальше посмотрим, что еще есть. Зарплаты управления персоналом, Prof, управление нашей фирмой. Очень интересная конфигурация, розница управление торговлей, комплексная автоматизация, документы оборот. Ну, читаем, да, и так далее. Аптека, магазин, магазин автозапчастей, строительных, отделочных материалов, бытовой техники, оптики, ювелирной, бухгалтерия для Белоруссии, для Украины, для Казахстана, управление сервисным центром. Я думаю, что если у вас нужна какая-то такая другая специфическая конфигурация, вы можете просто с ними созвониться, на техподдержку позвонить. Я думаю, что это возможно вам сюда добавить какую-то конфигурацию базы, которой здесь в перечне нет. И еще такой момент вы можете сделать. В одном аккаунте у вас могут быть не только одна бухгалтерия, вы можете поставить базу бухгалтерии, вы можете поставить базу зарплата и управления персоналом и можете поставить там какую-нибудь базу 1С розницы или комплексной автоматизации. Или еще... В общем, вы можете поставить много сюда разных конфигураций. Даже, например, в учебных целях у вас основная бухгалтерия, но вы хотите освоить зарплату управление персоналом. Просто ставите себе чистую базу и время от времени заходите сюда и тренируйтесь, что-то делаете, учитесь в этой базе работать. Вот в чем хорош этот сервис. Так, я выбрала первую проф. Сохранить. Так, название базы. Ну, я напишу база 1. Вот ну, так обычно я советую вам писать название, как называется ваше юридическое лицо или ИП. Ну, так будет понятней. Сохранить. И сейчас мы ее создадим. файловая база создана и назначена вами. Для работы с ней назначите ее пользователям. Изменение вступит в силу при следующем входе в облако. Понятно. Мы теперь выходим отсюда. Это личный кабинет. Мы нажимаем «Выйти». Я сейчас отсюда не буду заходить. Вы уже скачали, да, при первом входе. Вы скачали, предположим, вот это приложение. И я сейчас зайду в это приложение. Так, базы не опубликованы. Вот там вы видели базы. Это просто делается еще дополнительная ссылка. Это также можно было сделать в личном кабинете, опубликовать базу. Здесь бы у вас появилась ссылка, и вы тогда можете заходить не только с компьютера, но и с планшета через операционную систему Android. Подключиться. Сейчас мы заходим во второй режим, так сказать, работы данного сервиса. Это на удаленный рабочий стол. Вот. Ярлычок 1С, как обычно, два раза щелкаем. Мы сейчас должны увидеть чистую базу, которую только что сделали. Смотрите, вот здесь сейчас просят ввести учетную запись на портале 1С. Что это значит такое? Это значит следующее, что пока у вас тестовый период, у вас нет этой учетной записи, Пока у вас вот эти 14 дней, вы можете начинать работать бесплатно. Мы сейчас так и нажмем подключиться и начать работу. После того, как вы производите оплату, платеж у них проходит. Вам еще на почту приходит одно письмо, что платеж успешно зачислен. И через день-два вам присваивается лицензионный номер программы. Вы заходите на сайт 1С, там все будет ссылка в этом письме, куда нужно зайти. Вы заходите и регистрируете этот лицензионный номер. И тогда вы уже здесь вводите логин и пароль. И вот после этого вы как раз будете делать автоматическую настройку автообновлений. То есть на данное окно мы просто не обращаем внимания. И вот у нас база. Это чистая база. В ней можно работать и создавать документы. Вот для примера, сейчас просто попробую какой-то сделать документ. Реквизиты можно... Ну да, программа просит заполнить реквизиты, но все равно не может она без реквизитов. То есть вы заходите тогда в реквизиты организации. Это в меню главном находится. Организация. Заполняете какие-то реквизиты организации. Создать. Создаете организацию, кто вы, ИП или ООО. И так далее. Заполняете реквизиты. И после этого будет доступно создание всех абсолютно документов. Вот я зашла в рабочий аккаунт базы. И смотрите, здесь уже совершенно другая стоимость. Здесь уже дешевле 1112 рублей в месяц. Мы платим сразу за год. Ну, вообще по всем компаниям сразу платим за год. И тут уже написано, у нас есть информация на, первой, на главной странице, что оплачено до 30 ноября 2021 года. То есть вот недавно как раз у нас закончился первый год работы этой компании в облаке. И мы продлили эту аренду, естественно продлили и оплатили следующий год. И здесь уже в реквизитах и оплата, вы можете увидеть акты, которые нам выставляли. То есть отсюда вы просто скачиваете акты, закрывающие документы. Я это делаю раз в три месяца. Вот здесь все базы наши прописаны. Также смотрите, здесь дается... 5 гигабайт свободного места, но 5 гигабайт у нас здесь три информационные базы находится 5 гигабайт нам было маловато и мы еще докупили как бы свободное место. Это стоит совсем недорого, говорить вот стоимость места 90 рублей в месяц. Это дополнительные 5 гигабайт. И у нас теперь стало 10 гигабайт свободного места. Также в этом облаке вы можете хранить какие-то текущие документы. Это очень удобно. Они будут у вас всегда под рукой. Что я хочу сказать. и того, Какие можно сделать выводы. А выводы следующие. Это колоссальная экономия времени. Вы один раз, когда вы уже получаете лицензию на программу, вы один раз ставите в настройках в личном кабинете здесь вот галочку, что включить автообновление и забываете о том, что в 1С выходят еженедельные обновления. Вы о них вообще забываете навсегда. Это первое. Второе. Экономия нервов и денег. Потому что сервис сам автоматически заботится о резервных копиях ваших баз. Каждый день, ночью, где-то в 2 часа ночи в сервисе происходит автоматическое копирование, резервирование ваших информационных баз. Поэтому про потерю информации вы можете забыть навсегда. Про какие-то страшные вирусы, которые у меня были, вы также можете забыть навсегда. И третий момент. Вы имеете доступ к своим информационным базам в любое время время с любого устройства в том числе из планшета можно туда зайти у меня есть один предприниматель который очень много передвигается у него много поездок и ему бывает звонят и просят его срочно выставить счет а вы знаете клиент пока теплый надо ему быстрее счета отправлять вот сию минуту буквально потому что через час он может передумать и что-то может поменяться и поэтому это очень актуально он просто тогда едет на машине быстро где-то паркуется включает планшет, заходит в облачный счет, в сервис выставляет счет через там, полчаса ему прилетают деньги то есть сервис очень удобный. Если данное видео было интересным и полезным, ставьте, пожалуйста, лайки. Еще хотела бы вас попросить написать в комментариях, может быть, вы пользуетесь какими-то другими сервисами. Я уверена, это не единственный такой хороший сервис. Напишите тоже про эти сервисы. Еще совсем забыла сказать, что здесь есть как бы вот в пакет, ну как бы вот в этот самый основной пакет входит три бесплатных консультации вот я открыла техподдержкой консультации видите входит три бесплатных консультации в месяц эти консультации связаны с 1с с работой по программе если вы только начинающий бухгалтер это просто супер потому что вы можете задавать три сложных вопроса в месяц к сожалению эти не накапливаются то есть если вы в одном месяце свои три вопроса не использовали то они сгорают на следующий месяц у вас появляются новые три вопроса поэтому старайтесь по максимуму использовать данный сервис и посмотрите вот показать закрытые заявки вот у меня была техническая так где тут на подключение не могу включить автообновление в закрыта заявка но это вот я не ту базу открыла. Вот у меня буквально пару дней назад была такая проблема, что я не могла отправить отчеты в пенсионный фонд ЗВМ причем в три разных пенсионных фонда. Я сразу написала сюда, мне через два часа перезвонили, все объяснили, сказали, что эта заявка носит массовый характер, сказали, что ночью они принудительно обновят конфигурацию, и утром должно все заработать. Так оно и было. Я на следующий день вошла, и у меня все заработало. То есть и всякие технические вопросы, они очень быстро решают. Еще у меня была следующая задача. Я вот недавно, буквально месяц назад, переносила последние две базы со своего компьютера. Там была бухгалтерия и зарплата, и управление персоналом. Как вы знаете, ну кто уже давно работает, между ними нужно настроить синхронизацию синхронизация это такая достаточно непростая настройка ее делают естественно специалисты простые бухгалтера этим не занимаются и у меня она была на компьютере но вот после того вируса у меня это все сломалось то есть эти настройки полетели и у меня они уже работали без синхронизации и данные из зуба не переносились в бухгалтерию. и вот я сюда эти базы занесла и попросила их сделать синхронизацию. Мне все быстро в тот же день сделали, все настроили. И это как бы вот все вот эти технические вопросы они входят уже в вашу абонентскую плату. Так что согласитесь, что тысяча там сколько сто рублей? 1100 рублей в месяц для такого сервиса это совсем небольшая плата, тем более.. Я считаю, что если вы работаете наемным бухгалтером в организации, эти расходы, естественно, несет организация. На этом буду заканчивать свой обзор. Надеюсь, я достаточно подробно рассказала о данном сервисе и о его плюсах. Минусов не замечено никаких за последние 5 лет. Только плюсы. Благодарю вас за внимание.